план на сегодня, но давайте начнем э, с того, что такое магсеринная ролевая игра и какие там обязательно должны быть компоненты. Во-первых, должна быть история. Не обязательно это будет длинная история, которую вы растягиваете на весь семестр или на всю четверть. Если у вас получится великолепно, я думаю, ваши ученики оценят вот эту сквозную красную нить, которая не обязательно на каждом уроке проявляется. Может быть, она будет точечно вот, через урок, через два, через четыре урока, но они будут чувствовать, что все связано единый конвой. Такие истории, те, кто преподают английский, наверняка знают, что в современных учебниках используются видеоистории. Например, заканчивается один большой урок, в конце будет первый эпизод большой видеоистории, которая растянута на весь курс, который рассчитан на 9 месяцев. Или после двух больших уроков, которые можно проходить в течение, например, месяца, будет... Первая серия. То есть вот такой вот сериал сейчас, в принципе, применяется. Там есть свои персонажи, но это видео, которое мы смотрим, да, обсуждаем, мы можем брать роли этих героев, проигрывать, мы можем чуть-чуть переносить ситуацию на себя, но тут нет той спонтанности, которую хотелось бы все-таки дать студентам, чтобы они поняли, что это ситуация, в которой они могли бы оказаться в реальной жизни. Сюжет должен быть увлекательным, но, я только что сказала, оказаться в реальной жизни, но это не обязательное условие. Если вы преподаете историю, то у вас открываются огромные возможности, да, чтобы перенести ваших ребят, ваших учеников в те эпохи, которые вы изучаете. Дать им роли... А, надо да, договориться, более... выключить микрофон, наверное, потому что там постоянно кто-то будет что-то говорить, и они не, не всегда понимают, Да, да если я вижу, кто... Да, давайте договоримся, что, может быть, на этом этапе микрофоны пока вы отключите. Конечно, надо отключать. Да, а потом, когда уже... В общем-то, я попрошу вас включить их, когда мы будем с вами общаться, может быть, так. Окей. Okay. Значит, сюжет может быть не только привязан к реальной действительности, он может быть связан с историческими событиями, он может быть связан с абсолютно фантазийными мирами. Если вы преподаете химию, то э, можно предложить роли... Ну, химических элементов, это, конечно, нужно обладать изрядной долей фантазии, но почему бы и нет? Вы глубже знаете свой предмет, может быть, и это возможно. Но что мне, например, пришло в голову, когда я смотрела на список дисциплин, которые преподают люди, запишавшись, да, кто-то из вас, возможно, например, взять интервью у Менделеева. Да, посмотреть на ситуацию его глазами, при этом постараться посмотреть на исторический контекст или на ситуацию в науке в те времена и организовать игру вокруг этого. То есть сюжет может быть любым. Главное, чтобы интересен был той, тем людям, которые да, являются вашими студентами. Очень важно, чтобы было несколько вариантов развития событий, но, с другой стороны, слишком много, если у вас очень ветвится сюжет, то это сложно, это сложно в управлении. Если вы даете много точек выбора для своих студентов, поступить так или так, то вот это бесконечное в геометрической прогрессии ветвление сюжета, оно в результате не позволит вам, как преподавателю, контролировать этот процесс. Поэтому нужно очень четко заранее продумывать, где, в каких моментах могут быть сделаны какие варианты выбора, и однозначно, то есть структура прописывается заранее, к чему они могут привести. Тем не менее, важно давать возможность принимать решения вашим ученикам, потому что они видят, что от их решения зависит дальнейшее развитие истории. Да, на каком-то отрезке и, конечно, в дальнейшем. И это дает им ощущение, что они управляют и еще больше их вовлекает. Поэтому, конечно, ролевые игры, тем более такие расширенные, это отличная возможность тренировать и коммуникативные навыки, и отрабатывать пройденный материал. И, безусловно, это весело. Вы знаете, вот на моих занятиях, хотя, казалось бы, это бизнес английский, смеяться ну, веселого там не, не так много, если по факту. Тем не менее, столько, сколько на занятиях, где мы делали расширенную ролевую игру, пять занятий, одно из них, столько студенты говорят, мы не смеялись никогда на наших занятиях, потому что, ну, например, им нужно разыграть сцену, где они едут на такси на освещание при этом они опаздывают у них возникают там разные ситуации которые обозначены в их ролевых карточках они должны все это проговорить они должны позвонить предупредить при этом начинает не работать связь то есть очень много ситуаций но они еще придумали сами как они едут то есть они взяли два стула они сели на эти стулья, это было реально очень весело вот я жалею что я именно этот эпизод не записала на видео некоторые другие записала сегодня вам даже покажу если у вас есть какие то вопросы сейчас я буду рада ответить. Я хочу вам показать, что то, как я начала описывать ролевую игру с сюжетом и с историей, это, безусловно, не единственный вариант ролевой игры, это лишь один из, и вот посмотрите, какие они бывают, и наверняка вы их прекрасно знаете. Есть так называемые словесные ролевые игры, в английской терминологии role-playing games, когда все действие развивается за счет слов, то есть у каждого участника есть свой персонаж у персонажа определяются заранее до начала игры характеристики их определенный набор есть сила ловкость то есть они зависят от определенной игры и от сюжета и затем есть так называемый загруз легенды то есть описывается ситуация у каждого игрока есть начальная точка от которой от, от которой они отталкиваются в этой ситуации а дальше они уже креативно начинают сами делать выбор и проговаривать это словами. То есть буквально это, когда люди сидят за столом, да, вокруг стола, и проговаривают все, что они делают, все свои действия словами. Скажите, пожалуйста, кто-то играет в такие словесные ролевые игры со своими учениками? Ну, видимо, то, что вы не подключаетесь, означает, что скорее нет. Угу. Игры живого действия. Это когда, наверное, можете себе представить, люди, взрослые, чаще всего, может быть дети, но чаще взрослые, одетые в костюмы средневековых рыцарей, да, воинов вот, по, во в духе той эпохи, выходят, ну, например, в поле, две армии и начинают изображать сражения. Это игра живого действия, она тоже ролевая игра, а чаще всего связана с историческими событиями и с рестукролизмом. Восстановлением, скажем так, да? Восстановлением а, всех деталей исторических событий. А, также могут применяться в обучении, но мы знаем, что чаще это либо театральная, театрализованная постановка, либо а, хобби очень большого количества людей, в том числе и а, в нашей стране, в наших странах. А театрализованный, а, ну, по сути, это театр, да, когда берется пьеса и она разыгрывается, пьеса написана заранее. Тут из креатива, собственно, только ролевая игра больше, да, эмоции, которые привносит актер. И то, что здесь идет как четвертый тип, это ситуативно-ролевые игры, о которых я и говорила. Со всех их признаками, которые также очень удобно использовать на уроках. Я приведу теперь примеры вот со своего курса «Бизнес английский». То, что вы видите сейчас, это типичный вариант общения. То есть я сейчас буду говорить про один из семестров, когда мы отрабатываем навыки так называемого small talk, то есть это общение неформальное перед совещанием в промежутках между презентациями на деловой конференции. И в данном случае вот как это выглядит в реальной действительности. Вот как это выглядит в моей аудитории. То есть мои студенты не сидят, они знают свои роли, они уже, уже на этот момент знают ситуацию, они встали. И они общаются. То есть, в принципе, в какой-то мере похоже. Да? Эта игра у меня разработана достаточно детально, причем у нее есть так называемые точки роста, куда я дальше могу ветвить сценарий. То есть это дело будущего. На данный момент выглядит ее схема примерно так. Я немножко поясню, потому что, безусловно, это общая картинка, это то, что мы проигрываем в течение пяти занятий. И, в принципе, это можно проигрывать и больше потому что тут масса вариантов. Вот посмотрите, верхняя часть, синий цвет, timeline, то есть ось времени. Это придуманные даты, то есть есть определенная легенда, которую я заранее прописываю и объясняю своим студентам. Мультинациональная компания с офисом в Лондоне, и с главным офисом в Лондоне и с офисами в нескольких других странах собирается провести два больших мероприятия. Первое – это... Мероприятия у нас идут на, в зеленом цветом здесь. Первое – это ежегодное собрание корпоративное, такое большое, куда собираются топовые представители с разных офисов. И затем конференция, двухдневная конференция. И поэтому все вот съезжаются в Лондон. Но, как вы видите, зеленые квадратики, зеленые да, ячейки, они, они начинаются раньше, чем annual company meeting, чем 14 июня, когда назначено вот это большое корпоративное а, заседание. Потому что в нашу игру также входит а, то, что люди прилетают на самолете, кто-то а, их встречает в аэропорту из местных лондонских, им нужно зарегистрироваться в гостинице, и у них тоже есть, вот, так скажем, ролевые карточки, которые дают им задание поговорить тут. С утра перед поездка на совещание, они ждут такси в холле гостиницы, причем тут начинает возникать, то есть обязательно нужно, чтобы были такие вбрызги проблем, не все должно идти гладко, иначе, в общем-то, говорить мало о чем придется. При этом один понимает, что он забыл документы в своем номере, такси уже подъехала, двое других едут без него, тот возвращает. это все проговаривается. Начинается совещание, кто-то опаздывает, у кого-то нету каких-то документов, опаздывает самый главный человек, который должен его везти по объективной причине, и дальше начинается, кто кто-то не может уже ждать, а совещание никак не начнется. То есть вот происходят такие события, о которых заранее студенты не знают. То есть они знают общую конву, А то, что будут какие-то сложности, они узнают только из своих ролевых карточек. Вот здесь в нижней части красным обозначены персонажи. У меня их здесь 12, потому что в моей группе студентов 12 человек, и никто не должен быть обойден вниманием. Причем, как вы понимаете... А вот в таком формате, когда все из них говорят сразу, проводить это достаточно тяжело. С маленькими детьми это вообще, я думаю, невозможно и неэффективно. Возможно это делать либо когда уже достаточно неплохо владеют материалом, или в моем случае языком ученики, когда они взрослые и с чувством ответственности. Если же у вас... Люди помладше да, учатся или э, у них пока низкий уровень владения материалом, конечно, нужно думать о том, как их разделить. Либо на большие группы, чтобы не одновременно говорили все маленькими группами, чтобы вы могли это контролировать, чтобы, я думаю, не больше двух, ну возможно, трех групп было одновременно, потому что иначе это очень сложно. Может пойти все настолько, э, вот выйти из-под контроля, что потом вы просто не соберете. Но это общее, да как я говорила. На каждом занятии обязательно мы обозначаем, что... Мы проигрываем сегодня. Какой сегодня день из игры, где мы находимся и какое мероприятие сегодня происходит. То есть иногда у нас получалось в течение занятия проиграть вот видите, даже несколько маленьких эпизодиков. Безусловно, я изготавливал ролевые карточки под каждую серию. Для каждого из 12 участников, и где-то они говорили одновременно, где-то было, что часть студентов, так скажем, были зрителями, ну, условными зрителями, а некоторые проигрывали свои эпизоды перед ними. То есть было по-разному, и параллельно, и со зрителями. Вот тут вот вы видите стикеры, такие вот беленькие это бэджики у них были. Можно было, конечно, сделать и. Натуральные, но на тот момент у нас были бэджики бумажные вот так выглядит одна из ролевых карточек на одного персонажа на одну на одну небольшую серию я расскажу о чем здесь идет речь герой имя героя дальше идет информация о том какова его должность где он работает в каком городе сколько он там работает уже времени, где он работал до этого. Дальше указывается, идет локализация по времени, по месту, где он сейчас находится, какое сейчас время, что вплоть до того, что сейчас 9.40 утра, 14 июня, какое мероприятие ему предстоит, какие у него цели на данное мероприятие, то есть цели у него три. Он должен не просто принять участие в этом совещании, он должен поговорить с конкретным человеком, Позже там указывается, о чем. И ему нужно придерживаться своего собственного графика. И дальше идет детализация: с кем он знаком из присутствующих, почему, как они, что они вместе работали там, два года назад в каком-то офисе, что он помнит: да, помнит, как звали одну из этих коллег, но не, помнит, не точно помнит имя другой в каких они были отношениях, что он сейчас очень рад их видеть снова. Но при этом он очень сегодня занят, потому что у него будет другое совещание, указывается через сколько времени, и что ему придется туда ехать на машине минут 10, и он, туда, и он никак не может опоздать. То есть прописывается, как вы видите, достаточно детально по нескольким аспектам. И поскольку игра занимает не одно занятие, я со своими студентами я решила, что... Человек, как бы и персонаж закрепляется за конкретным студентом, потому что прийти на следующее занятие и вникать снова в роль другого персонажа достаточно сложно. Тут, наверное, вы понимаете, что могут быть сложности, если кто-то отсутствует да, на следующем занятии, не пришел человек, за которым закреплена роль а эта роль, например, ключевая. Что делать в этом случае? Да, тут есть такие сложные вопросы. Ну вот, видимо, либо я предпочла закрепить за ними роли и, так скажем, реагировать на лету. И в принципе у меня не было каких-то глобальных проблем, потому что в основном посещаемость была неплохая, либо я просто удаляла какие-то роли, если они пришли студенты, и, может быть, переорганизовывала пару-тройку других человек максимум с их ролями чтобы у меня были, так скажем, ну, целостные ситуации. Хочу показать вам пример, как это может выглядеть в аудитории. Я думаю, у вас звук пойдет. Как бы, что они говорят не столь принципиально. Вот. Вы видите, что у нас есть несколько зон да, в, в аудитории в данном случае. У нас ситуация следующая, что это люди, которые зарегистрировались на конференцию, и вот только-только еще идет конферен... регистрация. Конференция начнется минут через пять, и они пока неформально общаются до начала выступлений. Коллег. у нас есть зона регистрации, есть секретарь на стойке регистрации, у нее есть документы, бэджи, вот пакеты, которые всегда выдаются участникам конференции, и те, кто уже пришел, они вот уже, собственно, общаются. Видите, студентов много, и, конечно, я так, знаете, между ними хожу, слушаю, у меня в руке там, бумажка, я это записываю, все, что я хочу с ними потом обсудить. Происходит это примерно так. Вот чуть более конкретная ситуация, когда по сюжету После конференции женщина приглашает своих знакомых к себе в дом. Она знает одну из них, не знает другую. Им нужно пообщаться, то есть они коллеги. So welcome. Hello. Hello. Oh, hi. Hi. Uh, hi. Nice to see you, nice you. again. This is yeah. my colleague, uh, Yvonne Tanner. Uh, we work together, so she is a project manager. Mm -hmm. And this is my friend from the Moscow office. Uh, this is Kratyana Smirnova. And uh, this is... Uh, uh, oh, no. I'm oh, sorry. Yeah. <laughs> То есть у них есть, опять же, все это на карточках, но они, естественно, это не считывают. В основном здесь, на предыдущих примерах, они стояли, ходили, да, общались, где-то они сидят, вот сейчас у них заключительный ужин в ресторане после окончания всех деловых мероприятий, и вы видите, что у них разные выражения лиц, потому что они реально, вот, как актеры, проигрывают свою ситуацию. Здесь не жестко было прописано, один из запросов, кстати, сегодня был, насколько жестко прописываются действия героя. В определенных случаях вы видели в ту развернутую ролевую карточку, прописывается ситуация. Но у героя всегда есть возможность выбора. Если совещание начинается с опозданием, он будет оставаться и ждать, или он смотрит на время и он должен уехать. То есть выбор есть. Чаще всего есть. Здесь а, они могли вообще вести себя практически как хотят, и они выбирали в себя разные роли. Кто-то слишком много выпил и разговорился, а, вот как девушка, которая вдали сидит, а, и она говорит, и говорит, и ее не могут уже переключить на другую тему. То есть, ну, вот она такой себе выбрала. Здесь а, абсолютный креатив, и ребятам очень понравилось. А, скажите, есть ли у вас вопросы под, по увиденному? Хочу показать? Да, буду рада. То есть, то, можно ли адаптировать это онлайн, чтобы вы также в группах занимались? У вас есть такой опыт? Есть, да. И я буквально недавно выступала, показывала, как это можно, ну и больше даже технически и организационно сделать онлайн в нынешней ситуации. Да. Да. то есть, если вам это интересно, я могу показать отрывок, ну, не сейчас, наверное, потому что он у меня сейчас не открыт, а могу потом показать, прислать в рассылке отрывок того моего выступления, то есть как технически организовать, как подготовить слайды. Кстати, вот сейчас у меня здесь маленький слайдик есть. То есть я показываю, что нужно заранее готовить презентацию. Я это делала в Google слайдах, чтобы потом очень удобно просто скопировать ссылку и на, конкретный, на конкретную презентацию с ролевой карточкой. Здесь нет примера, правда, ролевой карточки, то есть отдельно будет ролевая карточка отдельной презентации. Отдельной презентации другая ролевая карточка для другого студента, третья ролевая карточка для третьего студента. И поскольку в Zoom, где мы сейчас с вами находимся, можно всех разбить по парам, по тройкам, по любому, да, на любое количество человек в мини-группы для общения, то, в принципе, да, я их разбиваю на разные группы они а, через ссылку у себя на экране открывают свою ролевую карточку и общаются с конкретным партнером. Я переключаюсь из группы в группу, слушаю то одних, то других, то третьих. В принципе, приближенный вариант к тому, что если они одновременно говорят в аудитории, я, естественно, подойду к одним, послушаю, не услышу других, то все равно я буду слышать их выборочно. И в аудитории точно так же. Поэтому, да. Скажите, еще кого-то интересует, как адаптировать ролевую игру к онлайн-формату? Это всем всем в добавить или кому кому-то конкретному? Да, пожалуйста. Да, всем добавлять. Интересно. Да. Хорошо, хорошо, тогда я прям вот возьму часть того своего выступления. Да. Угу. Да. Окей, да. Хорошо. Давайте вернемся к мнению студентов. То есть что им понравилось? То есть они отмечали, что это то, что реально. Они наконец вот, почувствовали, что они не просто там, занимаются где-то по учебникам или даже какие-то ролевые игры с неким мистером Брауном э, и там, мистером Уайтом, вот я, ты, ты мистер Браун, здесь они тоже, им даются имена, они не со своими именами играют, но поскольку они встают, ходят, то есть у них совершенно другое ощущение было, чем от всех, карточек, когда они по парам со своим стандартным партнером повернулись друг к другу, за там, 10 минут что-то проговорили. Это было совершенно другое, это была такая прям реальная жизненная ситуация. Команда. Сложно, но интересно. Отметили, что им интересно наблюдать за другими то есть то, что, потому что я, знаете, немного переживала даже. Вот у меня в некоторых эпизодах было, что часть студентов просто сидят и наблюдают за теми, кто, там, например, 5-6 человек разыгрывают какую-то часть. Ну, не получалось у меня на тот момент по логике игры и истории как бы их параллельно запустить. Но они сказали, что им понравилось смотреть, как это делают другие опять же, не сидя, параллельно, когда все говорят, не, не услышишь других, или выученные какие-то там диалоги, вот, они наблюдали с другими, они наблюдали за собой. Местами мы это записывали и потом обсуждали видео, но это, честно говоря, было немного раз, но они все равно умудрялись наблюдать за собой, как они себя вели. И знаете, было такое очень интересное наблюдение, что пока они, например, готовились, ну, такой, я им давала время на подготовку в мини-группах, прежде чем они это покажут, они говорили, что сидя, они немного по-другому говорили. Они забывали что когда открываешь дверь и к тебе заходит гость, то нужно сказать, пожалуйста, проходите. Они говорили какие-то базовые вещи при подготовке, а потом говорили, а мы встали на ноги, мы начали это вот так проигрывать, и в результате мы начали добавлять то, что мы сказали бы в реальности. Угу. Так, секундочку, я хочу посмотреть комментарии. Запись будет. Uh -huh. uh, видео, да, я, будет записано, ссылку пришлю. Окей, uh -huh. okay, хорошо. Uh, ну что же, uh, хочу, хочу показать, здесь, конечно, вы не видите, что написано, я поясню, что это такое. Потому что был один из вопросов, как я uh, сочетаю цели игры и цели курса, то есть, ну, по сути, как вписать игру а, в курс. А, у меня курс, так скажем, семестрами мерится, то есть полгода это даже не четверть, когда четверть, мне кажется, даже проще. А, ну, вам виднее, если вы работаете четвертями, то, возможно, у вас будет другая точка зрения. Итак, а, вот то, что вы видите сейчас, это малюсенький-малюсенький кусочек моего учебного плана на на ну, какой, не помню. На второй, наверное. На первый, на первый семестр э, с четвертым курсом. Соответственно, там вообще у нас такая длинная простыня э, с заданиями на каждое занятие, хотя занятия раз в неделю. То есть вот на семестр там много получается, потому что я расписываю очень подробно. И э, то, что вы видите, как разноцветные прямоугольнички, это... Начало ролевой игры. Здесь есть несколько эпизодов, и если вдруг вы по моей ссылке видели, уже в рассылке я отправляла, ну, тоже с какого-то из своих последних выступлений, с примерами как раз из игры про Маркс и Спенсер, Маркс и Спенсер. вот этот вот магазин. Uh, то есть из чего я построила эту игру? Uh, у BBC есть цикл про бизнес-провалы, неправильно принятые бизнес-решения. И про Маркса Спенсера в 88-м году, там 8 минут видео. Быстро, так кратко описывается ситуация, какое решение было принято и к какому кошмару это все привело. И что они потом попытались сделать. Все. То есть вот эти 8 минут. Но ситуацию надо обсудить. В результате эти 8 минут у нас превратились в 5 занятий с 5 или даже 6, с 5 точно эпизодами. Устными и письменными заданиями. Более подробно это было видео, если вдруг кто-то не смотрел, вот в последних двух письмах это 100% было. Если вдруг нет, то напишите, пожалуйста, мне прямо в чате свой адрес, и что вам нужно показать игру про Маркс и Спенсер. Ну, я думаю, видели. То есть фактически это только самое начало. Вообще там она прописана очень детально, потому что здесь это домашнее задание студентов. Они готовятся заранее. Это не то, что я им приносила на занятия, вот предыдущую про лондонскую да, там мероприятие в Лондоне, это я прямо на занятия приносила, они не готовились заранее, я им давала время подготовиться. Здесь они готовились дома, вот, но можно адаптировать это все и в онлайн формат, и в, там уже выбрать, то ли они готовятся заранее, то ли мы все это делаем спонтанно в аудитории. Несколько слов скажу про методический потенциал. В принципе, я уже много сказала, но добавлю еще чуть, значит, да, про методический потенциал. Во-первых, можно по-разному встраивать это в ваш курс, такую расширенную ролевую игру. Мой вариант с игрой, связанной с лондонским мероприятием, с лондонским, да, бизнес-встречей, вот сначала у нас была подготовка, то есть мы в течение половины семестра мы прорабатывали эту тему, small talk, networking, то есть вот установление контактов, неформальное общение в бизнесе. У нас был и учебник, и мини-диалоги все время были. То есть они это проработали вот в таком разном калейдоскопе. Но потом, ближе к концу семестра, я проводила зачет в формате этой игры, которая растянулась на пять занятий. То есть подготовка – это большой блок, у нас больше, чем половина семестра. И потом разные эпизоды этой игры идут один за другим. Мне уже не нужно их учить, мне нужно их только вводить в курс дела, в курс этой игры. И потом, безусловно, рефлексия, и со стороны меня я оцениваю, как, я, как все прошло и что мне нужно поправить. И беру обратную связь, конечно, у студентов. Но можно по-другому это встроить в курс, можно это делать этапами, и привязывать разные серии этой большой расширенной ролевой игры к разным темам, к прохождению разных навыков. Вот подготовили одну тему, проиграли ее в одном-двух эпизодах обсудили, да, то есть обязательно рефлексия и так вот по пошаговая обработка навыков. Чуть-чуть покажу вам. То есть я вообще тренинг, даже не тренинг, такой мини-тренинг для преподавателей в первый раз сделала это зимой по тому, как внедрять, разрабатывать ролевые игры, какие должны быть этапы и как их внедрять в курс. Это было по приглашению Международной ассоциации Тесол. Это была такая международная реальная конференция онлайн-школы для преподавателей. И вот что меня удивило, это вот реакция преподавателей. Вот в этом видео я больше даже не свои материалы показываю, а... Показываю, сколько было откликов. Это просто удивительно. А пока почитаю ваши вопросы. Было огромное количество комментариев, люди показывали свой опыт, и вы знаете, на удивление многие говорили, что у них в аудитории, даже со взрослыми, иногда с подростками, не работают ролевые игры. Скажите, у вас есть ли такое ощущение, что вы предлагаете им что-то проиграть, там игра, история, а вот отклика никакого нормального нет? Коллеги, как у вас? Или вы просто не предлагаете пока им проигрывать истории? Я на уроках довольно часто, русский как иностранный, использую ролевые игры и очень хорошо проходит, потому что, может быть, маленькая группа и такая довольно тесная школа интернаты, они друг друга хорошо знают и поэтому с удовольствием играют, с удовольствием. И да, довольно отлично, у нас и в учебнике, в общем-то, предложено очень много ролевых игр, единственное, что роли, там, ситуации меняются, они не такие долговременные, но э, практически каждый урок мы как-то там небольшие такие, как вы говорите, small talk используем, угу. и довольно удачно. Замечательно. Вот у меня, знаете, тоже негативного опыта не было, чтобы студенты говорили, нам не, не это не нравится или не хочется, или показывали это, или я каким-то образом это чувствовал. Обычно это все с энтузиазмом, но вот часть коллег говорят, что да, как-то сложновато. То есть И у меня подозрение, что, возможно, не актуально тема, или ситуация студентам не кажется жизненной, поэтому они у них есть какое-то внутреннее сопротивление этому. Может быть, группа недружная, да, вот, как вы говорите, у вас тесная группа, небольшая, да, всех друг друга хорошо знают, поддерживают, может быть, зависит, да, также от отношений в группе. Еще, а, кажется, возможно, можно я скажу? Конечно. Возможно, вот еще бывает, у нет желания, когда не очень четкие инструкции, да, вот у вас карточка да очень хорошо прописано, и там минимум, ну, иногда, ну, реально, ну, просто у людей, особенно часто у взрослых, у подростков как раз это случается, они даже по-русски не знают, что сказать. Когда ты им говоришь, вот ты будешь сейчас менеджером, и что я буду менеджером? А вот когда ты им даешь уже хотя бы общую картину, даешь вот эти зацепки, они идут, поэтому, наверное, вот это тоже момент играет, нужно им больше вот этих идей дать вначале, потому что, когда даешь идеи, потом они все-таки начинают разогреваться и работать. Да, я согласна, Ирина, абсолютно. Uh, то есть и. Подготовка играет роль, потому что если их не подготовили, если в течение да, предыдущей части курса, что такое быть менеджером, как себя ведут менеджеры, что они могут говорить, как проходят совещания, если они нигде не видели этого не слышали, или это было очень бегло. Плюс в карточке только сделать то, да, двумя строчками инструкции, конечно, им будет очень сложно. Да, у меня, кстати, вы мне напомнили, у меня тоже были пара, наверное, студентов, у нас вообще в факультете такой девчачий, пара мальчиков, которые говорят, я вообще не знаю, что сказать я его не буду uh, но это те студенты которые вообще отчисляются то есть у них в принципе такое отношение к жизни да. вот то есть и здесь до да, подготовка важна и где-то может быть преподаватель чувствует что лучше поэтапно это разбить и готовить каждый шаг и потом его проигрывать но вот эта ролевая игра она будет сквозной uh, возможно уже для оценивания в конце использовать. Или не, еще это не оценивание, не зачет никакой, а именно активизация всех навыков, консолидация навыков. Угу. Да, как да, в чате, пожалуйста, мнение команды образования может быть нет. Плохо умеют говорить, стесняются. На самом деле, да, причин может быть довольно много. Угу. Хочу прочитать один из вопросов, большой такой серьезный вопрос, но хотя бы некоторые мысли сейчас и возможно потом, когда вы будете друг с другом общаться, может быть, он еще раз всплывет. Можно ли переложить этот опыт, мой опыт, на группу директоров школ? Например, я иногда, пишет автор Надежда, играю в деловое совещание, где каждому участнику дается роль, как вести себя на совещании. Интересно, что происходит. Мое видение, да, ваше видение, какую игру можно предложить руководителям, поближе увидеть учебную программу. Окей, это уже, да. Да, деловое совещание чаще всего, я думаю, что можно продумать э, серию деловых совещаний, ну, как минимум, там, 2 три которые связаны какой-то единой идеей, да, то есть есть ситуация, которую невозможно решить на одном совещании, вполне возможно и такое. Либо ситуация развивается, и на разных этапах развития ситуации требуются новые совещания. Вот э, в той ролевой игре э, про Маркс и Спенсер у нас там было несколько этапов, и игровое время у нас растягивалось от 1988 года до 2001 года, то есть довольно большой промежуток, Промежуток времени, и за, за этот промежуток времени происходили разные события, и разные были и совещания по разным поводам. То есть каждый раз прописывалась эта ситуация. После совещания нужно было, точнее, в течение совещания нужно было еще записать минут, uh, uh, по-русски это называется, да. секретарь ведет. В общем, записывает, да? все, что происходит на совещании. Менец по-английски это называется, извините. Вот. Или если принималось серьезное решение, например, что они закрывают магазин, один из своих серьезных таких фланговских магазинов в Соединенных Штатах, необходимо было сделать публичное заявление об этом. То есть вот это все этапами проигрывалось. Совещание... Студенты, которые не имеют опыта работы, например, мои, не могут просто так провести совещание, поэтому, безусловно, мы готовились заранее. В случае, у, в случае надежды руководители уже, да, то есть... Как игру? Какую игру? Ну, игру, естественно, вы разрабатываете под них, по той ситуации. Под... Я думаю, что нужно сначала создавать картотеку ситуаций, которые происходят в школах. По каким поводам в школах вообще собираются совещания на уровне директоров да, школ? Что это может быть? И уже исходя из этой картотеки ситуации, вы думаете, можно ли эти ситуации расположить в цепочке, в последовательности хронологической? Что вытекает из чего? Uh, Какую-то ситуацию, может быть, чуть-чуть поменять, чтобы ну, превратить в историю. То есть, однозначно, вот эта картотека персонажей и картотека ситуаций, что потенциально может происходить в данной большой ситуации, uh, это один из этапов разработки большой игры. Надежда, uh, Надежда вот, uh, если вы хотите конкретизировать свой вопрос. Я не слышу. Диана, это мне или нет? Uh -huh. я видно? Слышно, а, слышно? Марина, Да, большой, да, большой. да, да. да. А, чуть погромче, если можно. Mm -hmm. сейчас. Марина, Все Марина, нормально, Марина. спасибо. Марина, большое спасибо. Мне крайне интересно то, что вы сейчас говорите, потому что я сразу копаюсь в своем опыте, и еще сейчас те идеи, которые мне помогут спроектировать учебный курс на игровой основе для того, чтобы это использовать в системе повышения квалификации для учителей. Вот, поэтому я сейчас ищу идеи, мне интересна вот ваша структура, методический подход, поэтому я прям, спасибо, я слушаю. Отлично. Ну, сегодня вы знаете вот тему, как именно создать серию ролевых игр, конечно, я не, и не успею осветить, она очень большая, у меня этому целый курс посвящен, который в среду начинается. Но я включила, тем не менее, несколько слайдов, то есть есть определенные обязательные компоненты в любой, в маленькой или в большой или ролевой игре от так называемого загруза на сленге игропрактиков, или информация, да? сценария, то есть этапы роли, сотрудничество. Обязательно цель, решение действия, но нужно помнить, что мы строим ее на основе истории. А в хорошей истории есть герой, а у меня, например, в одной из игр было их 12 героев, Вот у вас, возможно, меньше, но тем не менее, обычно мы одним героем в ролевой игре не обходимся. Есть второй герой, между, между ними конфликт, есть препятствия, каждый идет к своей цели, да, столкновения, решение этих, так скажем проблем, которые между ними могут быть. Сценарий э, можно прописать на доске, можно подготовить заранее, то есть вариантов много. Опять же, про каждого персонажа иногда я это делала, особенно если на основе того, что мы, предположим, только послушали, иногда я это делала просто очень быстро, иногда, как вы видели, готовила очень сильно заранее. Вот э, над чем нужно однозначно работать еще мне, как я это вижу? Во-первых, делать все-таки чуть больше выбор для студентов. Он был, но они мне говорили о том, что, да, им нравится принимать решения, и, возможно, я даже вот большую ролевую игру про Лондон добавлю еще вот несколько точек выбора. Но очень важно, как я говорила, не распыляться, чтобы не потерять управляемость этой игрой. Я знаю, где у меня есть точки роста для других серий, потому что ну, в моем курсе вот нужно другие коммуникативные функции тренировать, где-то переговоры. Uh, то есть я знаю, в каком месте пойдет ответвление на переговоры. Где-то нужно неформальный разговор, потому что встретятся, я уже знаю, там коллеги, которые раньше вместе работали, сто лет не виделись, очень уже скучают друг по другу, они встретятся в кафе и будут общаться, но я им, так скажем, тоже дам такие впрыски информации, чтобы там не совсем все гладко происходило, и чтобы им было что обсудить. Uh, более подходящая обстановка, кстати, вот не знаю, боль ли это для вас, но для меня это огромная боль. Uh, в университете нету практически аудитории, где вот как красиво на видео я показывала, где можно встать и ходить. Эти аудитории я выбивала заранее, до семестра, говоря, что я без этого не обойдусь, мне это обязательно нужно. Мне не нужно даже столько видео, сколько мне нужно, мне нужно пространство. Вот, то есть это сложно. И в школах это тем более сложно. Вот, но тем не менее, если, особенно если в, в классе в группе есть мальчики, которые быстро сдвинут а, парты, может быть, это не так Такая проблема? Я не знаю, насколько это позволяется в школах. В школе я работала очень давно и <laughs>, только во время практики. Поэтому вот это, конечно, сложнее. И я знаю, что, по крайней мере, мои игры отлично пойдут в компаниях, поэтому это у меня перспектива на будущее. Вот. Это можно назвать «adutainment», то есть развлечение-образование, образование через развлечение. Но я не считаю, что это чистый фан, чистое развлечение. Это однозначно то, через что люди растут, и как бы в, разных, в разных форматах мы их уже немножко с вами обсудили. Уважаемые коллеги, я предлагаю пообщаться пристально про ваши ситуации. И давайте так, если вы хотите прямо непосредственно мне сейчас задать свои вопросы, вы можете либо голосом это сделать, либо написать в чате, это раз. А второе предложение, с которого я и начала тоже нашу встречу, что я хотела бы вас разбить на группы. Мне кажется, из трех, наверное, человек сейчас посмотрю, сколько у нас 15 человек, ну, в принципе, 3-4. Все-таки звук. Ну, <связано> очень тяжело. А, вот, то есть я могу вас сейчас уже прямо разбить на группы, и я вас попрошу сделать следующее: Представиться... Что вы преподаете, да, свой предмет, ну, естественно, свое имя, если оно у вас не обозначено на экране, как вас зовут, что вы преподаете, и вашу, вашу собственную идею, потому что, если вы помните, в рассылке я просил вас, подумайте, пожалуйста, какая история зацепит ваших студентов, ваших учеников, что для них может быть интересно. Это может быть пока очень маленькая локальная какая-то тема, не весь курс. Ну что, уважаемые коллеги, вопросы ко мне сначала или сразу разбиваемся на группы? Итак, вопросов ко мне пока нет. Поэтому, что я сейчас делаю? Угу. Я сюда. Да. А их может забирать сам персонажи, допустим, как вариант, или он обязательно должен получать на карточке уже заготовленный? Отличный вопрос, но я думаю, здесь нету одного конкретного ответа. Я думаю, что нужно смотреть на своих студентов. Потому что, когда у меня четко прописан сценарий, я... По крайней мере, я кому-то знала, какие я дам карточки, потому что я знала, что эти студенты справятся. Но иногда это зависело от характера, потому что есть люди очень замкнутые, и она завалит ту роль, где нужно, например, вести совещание. Вот. Но с другой стороны, если бы мы проигрывали эту игру еще один раз с теми же студентами, я бы однозначно дала им другие роли, конечно же. В принципе, нужно стремиться к тому, чтобы игра была, как говорят игра практики реиграбельной, чтобы в нее можно было играть, интересно было играть не один раз одному и тому же коллективу. Через смену ролей, через возможности выбора да, других вариантов других решений, через разветвление сценариев в других направлениях. Вот. То есть я считаю, что можно оба варианта. Были роли, где было абсолютно непринципиально, кто будет их проигрывать. И тогда я им давал на выбор, вот сидит передо мной 4 студента, я им даю карточки веером, и они сами вытягивают. Что вытянули, то вытянули. Можно предлагать заранее. Иногда были ситуации, когда я им давала в качестве домашнего задания вот весь список ролей, и это была игра с пятью участниками, а студентов у меня больше пяти. И я им говорила, что они должны разбиться на группы по четыре человека сами заранее, распределиться, выбрать себе персонажи, то есть вот они, пять персонажей на свою группу, выбирайте из них любые четыре. Ну или говорил, там один обязательный, председатель совета директоров, да, а остальные на выбор. Они это делали сами и уже приходили подготовленные занятия, ну, конечно, они это не выучивали, естественно, они уже не учат ничего наизусть, но, тем не менее, они были готовы, у них были идеи, были какие-то свои пометки, вот, то есть, варианты есть абсолютно разные. Как вы думаете, вы согласны с такими подходами или вы хотите предложить еще что-то? Нет, я согласна, я просто хотела уточнить, что, как бы, можно и так, и так, и даже... Конечно. Конечно. Давай, конечно вы, как преподаватель, лучше знаете динамику своей группы, своего класса. Вот, то есть вы принимаете решения, потому что вы владеете ситуацией. То есть есть определенные техники, как можно это построить, но дальше уже вы проявляете гибкость. Да, и если, если вам интересно дальше над этим работать, то я хочу вас пригласить на свой практикум Курс, который начинается в среду, возможно, вы уже слышали, возможно, кто-то из вас уже участвует в нем, уже зарегистрировался. Для меня очень важно, что было. Я не хочу рассказывать теорию, так скажем, которую можно взять, почитать при желании где-то. То есть я прошла такое количество курсов по игропрактике, но самое... Вот, Самые большие инсайты были все равно во время игр, то есть когда я была участником игры. Поэтому я хотела бы, чтобы это была практика, но не в плане того, что мы будем именно играть, а в плане того, что после каждой темы, а их будет шесть больших тем, мы будем, во-первых, будут задания, и после этого будет практика, где можно будет выстраивать свою игру, и мы будем смотреть на нее и группы, но в первую очередь, конечно, я буду смотреть на то, что получается, какой выстраивается прототип, разбирать проекты. То есть здесь я решила, что в принципе ситуация у всех разные, поэтому можно предложить как, как два модуля. То есть отдельно можно пройти онлайн-занятия, которые вот с 15 апреля и до конца месяца. Они 6 как раз укладываются, там по три в неделю до 27 числа. А практику я намечаю на май. То есть если загрузка не максимальная в мае, по работе, То вполне возможно, что вы захотите именно разработать свою игру уже не между занятиями пытаться там отвечать на вопросы да, и еще работать при этом и семья, вот, а чтобы было больше времени, фактически месяц. Есть в мае, да, конечно, праздники, но тем не менее практика включает не только разработку игры, но и опробирование ее на своих студентах. На своих учениках. Да, это будет первый подход, там, может быть, бета-вариант в лучшем случае, но тем не менее он уже будет какой-то, будет понятно, над чем работать дальше, чтобы к сентябрю за лето уже были новые идеи и что-то можно было переработать, дополнить. И если вам это интересно, я могу и подробнее рассказать про программу, но сразу скажу, что тем, кто присутствует сегодня, я хочу подарить скидку, потому что сейчас уже цены, так скажем, ну, максимальные, как, какие они будут без изменений уже до курса, в течение курса, но на сегодня, на завтра по промокоду mypromo можно снизить цены до предыдущих, те, которые были, то есть если это чисто, Занятия онлайн с заданиями, это 2200, шесть занятий, задания, обсуждения. Обсуждения, правда, небольшие, тут без так скажем без индивидуальной какой-то проверки и, и вникания в ваш проект. Плюс э, практика, если практика, то тогда это 4200 со скидкой, э, если вас это интересует. И э, если вы хотите, э, как бы можем мы посмотреть вместе на программу подробнее, или может быть у вас просто есть вопросы, и я конкретно на них отвечу. Ну, у меня самый короткий вопрос. Это вебинары, вот, то есть такие же, как сегодня, или какой-то чуть-чуть другой формат? Это будет... Занятия будут, да, больше в формате, мы ну, можем назвать это вебинаров, но я хочу, чтобы это было и общение, то есть будет определенная теоретическая часть. Я буду задавать вопросы по ходу, происходит ли такое у вас на занятиях, но если я буду видеть, что люди, которые, в принципе, пока не делают ролевые игры, не используют их, тогда я буду их задавать меньше, но уже я вижу по составу участников, что у меня есть и хорошие игропрактики, которые внедряют игры и сами их разрабатывают, есть люди, которые никогда играми не занимались, то есть есть разные участники. Вот поэтому, да, будет 6 таких вебинаров онлайн занятий. Я хочу давать после каждого задания с тем, чтобы в начале следующего вебинара Обсуждать его. Ну, если, если участники будут его успевать выполнять, потому что пока на этапе вот этих первых шести занятий оно, так скажем, факультативно к выполнению. Я буду рада, если вы выполните, но я понимаю, что сейчас большая у всех нагрузка. А потом уже, когда наступит практика, вот там уже будут два у нас созвона. С группой, которая остается на практику 12 мая и 27 мая. 12 мая, чтобы посмотреть, что уже создано, возможно, уже попробовано, опробовано в аудитории, может быть только разработанной, нужна моя рекомендация, то есть вы показываете, я это просматриваю и обсуждаем. Потом вы выходите с этой игрой в группу, проделываете ее и пишете отчет, который к 20 мая сдается. После этого, 27-го, я уже окончательно просматриваю все отчеты, и мы встречаемся на разбор того, что есть, на то, что нужно доработать, где сильные стороны этой игры. Вот, то есть вот формат примерно такой. А если у меня пока нет учеников, я смогу первый модуль в практике пройти? Без практики, да, да, можно абсолютно только оплатить первый модуль, даже если, например, ситуация, мне, мне задавали вопросы, то есть я не знаю, как у меня будет загрузка в мае, можно сейчас оплатить первый модуль, а потом, когда вы будете понимать, какая ситуация в мае, вы складывается в конце апреля, вы решите, хотите ли вы принимать участие. А можно мне вопрос, Марина? Да? да. Скажите, пожалуйста, для меня не актуальный многосерийный РКИ для англоязычных, ведь не актуальны многосерийные ролевые игры. Насколько вот, ваш курс будет полезен для меня, если меня просто интересуют ролевые игры небольшого характера, рассчитанные на один урок? Если вы хотите, чтобы эта игра была на основе истории, то будет однозначно актуально, потому что я сейчас открою программу, посмотрите, что мы будем проходить. То есть там будут и принципы сторителлинга, то есть как в сценарном плане правильно построить игру, как, то есть игра, она должна быть методическим инструментом, как можно решать задачи курса. Да? То есть, ну, это, например, первая тема, она, конечно, более такая вводная, теоретическая как объединить игры в сюжетно-тематическую серию? То есть, возможно, у вас будет локальная да, такая игра для каждого урока, там, отдельного навыка, но, может быть, вы все-таки их, если не в историю, то в какую-то объединенную общим сюжетом серию сможете в результате определить. Как подобрать языковой материал? Как коммуникативные стратегии, особенно для языковых курсов, это актуально? Потом, собственно, идет часть первая в разработке игры. Про то, какие могут быть типы сценариев, но... Я думаю, что можно построить игру так, что она, например, наполовину занятий, там, 45 минут, если у вас пара большая, если вы со взрослыми работаете, да, то есть, в принципе, сценарий все равно актуален, потому что у вас история лежит, да, то есть здесь больше, конечно, если скважная сюжетная линия, время, локации, это больше про многосерийную, конечно, игру, например, первая часть. Вторая часть разработки собственной игры – как ставить задачи героев, чтобы они не, и лбами не столкнулись слишком сильно, но в то же время, чтобы у них не было все гладко, чтобы были препятствия, чтобы было интересно играть, да, то есть ветверение сценария и принятие решений, как баланс соблюсти в игре, особенно если в группе порядка 12 человек, исходя из собственного опыта. Как э, вот все эти карточки, чтобы ничего не упустить, ну, конечно, большая часть материала будет направлена на то, вот эти все тонкости, э, как не упустить то, что важно при э, разветвленном сценарии, который вот, в течение нескольких уроков проходит. Э, как, как проанализировать, как анкету да, разработать, чтобы не упустить определенные пункты э, с, там, с моими шаблонами, как проанализировать обратную связь ошибки увидеть и устранить их. Вот, то есть в целом, безусловно, я думаю, это будет полезно, но будет информации, возможно, чуть больше, чем нужно вам для маленьких ролевых игр. С другой стороны, вполне возможно, что у вас возникнут идеи, как построить и большую ролевую игру, потому что я тоже начинала с того, что у меня было две серии, и я не знала, что с этим делать дальше. Вот, но постепенно оно, как вы знаете, одно за другое цепляется, особенно когда видишь, что делают другие люди, это очень, конечно, полезно смотреть на примеры. Какие еще есть у нас вопросы? Расскажите, пожалуйста. Можно я? Да. Марина, скажите, я-то как ученик в вашем курсе найду mm -hmm. свое место или у вас все учителя иностранного языка, и я не смогу? Ага. Нет, там сейчас наизусть не скажу, но там не только учителя иностранного языка, я могу посмотреть потом отдельно и написать вам надежды если вот для вас актуально, потому что я изначально задумывала, да, как разрабатываю, у меня даже в названии курса это было э, игру, да, по, для курса иностранного языка. Сейчас я убрала, потому что я вижу большой интерес, и я уже понимаю, что это можно переорганизовать так, чтобы это было не только языковое, но я лично знаю, представляю, как можно это для гуманитарных дисциплин применить, для э, точных, и, и для коммуникационных, там, для бизнес-дисциплин, ну, потому что я бизнес английский все-таки преподаю, то есть это я представляю. С математикой с химией нет, поэтому таким преподавателем этих дисциплин я говорю, пожалуйста, свяжитесь со мной, давайте мы с вами поговорим, вот если есть перспектива, мы ее в диалоге увидим, тогда да. Ну что же, я очень рада, что вы сегодня присутствовали, я буду очень рада с вами продолжать общаться, мы можем это делать либо в группе WhatsApp, если ссылочка у вас есть замечательно, возможно, вы уже там, либо... Пожалуйста, вступайте в мои группы в Facebook, ВКонтакте или просто добавляйтесь ко мне в друзья. Спасибо вам огромное.